подар что как тыредкий мальчик ты спросишь как я сегодня так как я зашел на лучшую стратегию онлайн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 Yes. <сушит> Севастополя по дворовому футболу под пазл, <сушит> блять. <did> <slutters> <пишит> И пишли, пишли, пишли, пишли, пишли, пишли. Где, блять, уж где? <сосе> Еду. заезжай сюда что ты такое мы Женом... а, друзья зачем нужно есть капути если есть картошка Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Какой именно сил рок-музыкант Летов? Жарит. Она, наш падюшка, Ленин, совсем особ... Это Конечно. жизнь не на час. Очень много девушек, которые. для которых главное это машина, деньги и чтобы но вы жить такие? шикарно. Нет, нет. Я они... не такая. А можно сказать? Нет, они не такие. Конечно нет. пару в разгаре вечеринка, но я одинок рассигнул ширинку, делал ее разминку, запустил салюты, влево, вправо, в потолок. Стоп, стоп! Вы гей? Нет. Рейтель знают, что вы гей? Нет.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 А, а, а, а, он это. Вот мне очень терпится вылететь за банк. Пожалуйста, не задерживайтесь в проходе и сразу садитесь на свое кресло. В этом офигенном да, самолете. Если вам не безразлично, что ваша жена или муж не сидит без вас и рядом с привлекательным незнакомцем, заранее забронируйте и оплатите желаемое кресло. Можно и в Паэропайту, но там будет дороже. А теперь бури внимание. Вот представьте, пока а что подошла, вы не зайдите, Вообще сюда, лезть, дарить, дарить, да? Вообще, ничего нельзя. Идите, дарите, дарите, и <с даже если очень сильно берем. хочется, 12, да. нельзя. Я сразу вспоминаю народную мудрость. Споконишь в самолете, заплатишь 250 тысяч.